В октябре 2016 года в Китае состоялась международная конференция по технике повышения нефтеотдачи пластов. Активное участие в научном форуме приняла делегация КФУ. Как отметили представители университета, нефтяные компании Китая имеет богатый опыт внедрения на своих месторождениях технологий внутрипластового горения. Ну, я был поражен тем, что грандиозность и применения этой технологии в Китае.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 так и в области подземного горения. Сегодня Китай отдает большое предпочтение именно тепловым методом увеличения нефтеотдачи. Поскольку КФО является одним из мировых лидеров в этом направлении, они планируют делать совместные проекты с ВУЗом. Мы там подписали три договора. Первых один из четырех сторон договоров – это Сизянская компания, это компания, сервисная компания Кили и Юго-Западный университет Китая. Вот.